Работа в системе PIR выполняется в экранных формах, которые представляют собой окна для отображения и ввода данных. Расположение информации в окнах и работа с данными построены по общему принципу, который мы рассмотрим на примере главного окна системы. В заголовке окна отображаются наименование системы и номеры текущей версии. В первой строке отображается главное меню окна, следующая строка – включает панель инструментов экран сметы открывается сразу после запуска системы в левой части экрана расположена панель структуры с деревом сметных объектов сметными объектами в системе PIR являются проектная смета форма 1п и локальная смета форма 2п в правой части экрана расположена панель таблиц информация в панели таблиц Всегда зависит от положения курсора в панели структуры. Если курсор расположен в головном узле проекта, справа отображается перечень всех проектов. Если курсор расположен на сметном объекте, в данном случае это проект, справа отображаются данные выбранного проекта, заголовок проекта, состав и исполнительные сметы. Все объекты в главном окне доступны только для просмотра. Редактировать данные не разрешается. На панели структуры в виде дерева отображается состав всех проектных и локальных смет, доступных для работы. В головном узле дерева указано общее количество проектов. В данном случае два проекта. Структура дерева раскрывается и сворачивается щелчком мыши на символах «плюс» и «минус» слева от наименования объекта. Каждый сметный объект в дереве обозначен специальным символом. Символ проектной сметы, символ локальной сметы. Перемещение по дереву выполняется с помощью мыши или с помощью клавиш управления курсором на клавиатуре. Выбор конкретного объекта осуществляется его выделением. Например, щелчком мыши. При этом наименование объекта окрашивается синим цветом. Такой объект мы будем называть текущим. Панель таблиц отображается в правой части главного окна. Как мы уже говорили ранее, информация в панели таблиц зависит от положения курсора в дереве сметных данных. Если в дереве слева выделить узел проектной сметы, на панели таблиц во вкладке «Состав» отображается список локальных смет, входящих в состав проектной сметы, их шифр, наименование и стоимостный показатель. Для удобства работы с таблицей вы можете настроить высоту строк и ширину столбцов, точно так же, как это делается в программе Excel. На вкладке «Заголовок проекта» панели таблиц вы можете посмотреть заголовок сметного объекта. Если в дереве слева встать на узел локальной сметы, в правой части экрана отображается заголовок локальной сметы. В заголовках всех сметных объектов отображаются регистрационные данные объекта и его стоимостные показатели.